начал раскрываться пилон коралл шарм коралл шарм Красавец, да, ребят? Пиончик красавец. Угу. Наш пион, коралл, коралловый пион раскрылся mm. хорошо. Смотри, какая красота. А? Я болнею, ребят. А здесь бутончик не раскроился еще. Ну два-три дня он раскроется. А может быть, когда тепло. А здесь красава, ай красава, а? Здесь открытый, раскрытый. Там два раскрытых. ай, ай. -ай. Пион коралловый, его еще называют хамелеон. Такой-то у нас уже пиончик. Коралл-шар. Это прошел один день. Как он зацвел. Красавец, да, ребят? Пчелка улетела. Прилетела. Пчелка прилетела. Красота. Этот уже чуть-чуть светлее, пиончик, ну шо? посмотрим что завтра будет, да? этот, этот только рассчитает. М? Пчелка. Одна маленькая пчелка бы, два большая. Коралловый пион, коралл шарм. Наш пиончик Коралловый пиончик Немножко поменял свой цвет Это уже третий день, ребята Цветет третий день Коралловый пиончик Смотри. И пчелка И одна, вторая пчелка опыляют наш коралловый пиончик. А этот еще в розовом цвете. А этот уже немножко поменял цвет. Коралловый пион Хамелеон, Камелеон, ребят. Оба. Смотри. Этот бутончик расцветает. Вот этот тоже расцветает. Здесь еще цвет розовый, коралловый. А вот здесь... Смотри. Сейчас, один, сейчас покажу. Здесь уже поменялся цвет. Это самые первые, которые расцвели бутончики жена меня убьет. Мари. Ну, будем наблюдать далее. Завтра зайду. Это четвертый день пиона кораллового пиона коралл шарм видите немножко поменял свой цвет пиончик был розовый коралловый стал чуть-чуть светлее пчелка работает <сосква> вот такой приблизительно был пион Так, остал сейчас вот такой, поменял цвет, да? Ну вот так, ребятки, вот смотрите, еще, это он зацветает, это уже прошло некоторое время, этот тоже. Цветает. А? Смотри, а этот, Хе. этот уже да. скоро в это... <свят> этот пион будет цветом парного молока. А? Смотри, да, вас, да? Это четвертый день, когда пиончик наш цветет. Ну, продолжим. Далее продолжим. Когда цветется, будем наблюдать. Когда пионы будут цветом парного молока. Наверное, тогда мы и закончим этот ролик. Пчелки работают, а? Трипчевый. Пыльцу собирают. Ребята, это сегодня пятый день. Цветет пион. Коралловый пион. Смотри. Был такой цвет. Это коралловый цвет. он такой коралловый смотри а здесь этот пиончик уже поменял свой цвет и этот пиончик поменял свой цвет стал под цвет парного молока смотри какой красава красиво Смотри, под цвет парного молока. майский жук залез в цветок тоже кушать хочет? красиво, да? но я туда уже залазить не буду ближе потому как там жена уже спалола, пополола а я тут лезть не хочу, она мне ругать будет. Вот, ребята, это самый первый расцвел этот цветок кораллового пиона. Сейчас он превратился, был розовый, стал цвет парного молотка. Вот такой цвет. Mm, смотри. Буквально за пять дней наш коралловый пион с розового цвета превратился под цвет парного молока. Правда не все бутончики еще превратились. Но и к этому идет все. Ну что, ребята, будем, наверное, заканчивать этот ролик про коралловый пион. Так что коралловый пион размножается делением куста. И размножать его, делить куст на пятый-шестой год цветения. Иначе ваш цветочек пропадет. Раз в 5-6 лет делим куст. Раньше нежелательно. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволок. Печенеги. Пока-пока, ребята. Коралловый пион. Коралл шарм. Еще посмотрим эту красоту. И я выключаю. Пока-пока, ребятка. Ну что, ребятка, это шестой день кораллового пиончика. Смотри, цвет. Какой цвет? Это превратился наш... Коралловый пион. Цвет парного молока. Смотри. Нет, здесь. Тоже цвет парного молока. Здесь. Вот наш пиончик. Ребята, сегодня ночью, то есть утром или вчера ночью был ливень. Очень сильный. И наш пиончик.. Чуть-чуть дощик прибил. Смотри, какой. Это наш коралловый пион. Смотри. Это уже, наверное, последняя стадия будут. Теперь лепесточки опадать. вот так вот такое превращение нашего кораллового пиона под цвет парного молока был коралловый цвет а стал цвет парного молока Вот это вот еще был такой цвет розовый коралловый и стал вот такой ну на этом я наверное видео свое буду заканчивать всем пока пока пока до скорого с вами был александр криво ребята пока пока коралловый пьем